Сейчас очень сложно замотивировать людей, потому что мы, многие, кто приходят к нам на образовательные мероприятия, это действительно приходят там а, посмотреть на что-то и складывается потребительское отношение, и люди ждут а, вау эффекта. Опять же, наша целевая аудитория ⁇ это взрослые люди, с взрослыми а, очень сложно работать, это должно быть а, интересно, динамично, это должно быть практикоориентировано, содержательно, и с этим а, иногда бывает сложно. Сейчас мы отрабатываем а, тренинг навыки. То есть нас учат а, работать с материалом, как сделать из простого а, листа бумаги, совершенство а, и арт-объект. Нас учат работать с людьми, как можно всех а, построить, замотивировать и а, заставить а, делать самые нелепые вещи и находить в этом а, какой-то смысл. А участие в этом трехдневном тренинге нам помогает Развивать навыки и делать качественные продукты Для меня возможность учиться у Гаранта — Это всегда признак качества